Ну ещё какой-нибудь анекдот расскажи прикольный Блять, а грустно, а грустно Ну я сейчас лахну, пиздец у меня Правда, блядь, я бы, блядь. Всех расстрелять, все Ра платили, да? Сейчас бы мне с, с собой лахнуть С собой нахуй. Взял бы акулу, бомбу, блять, заебал бы, нахуй. все люди погибли на по планете Ну я погибну, ну чё, и пусть а чё, а чё в этом хорошего? А чё в хорошего? Когда ты к тобой помыкаешь, блядь Везде Даже, блядь, не работаешь, к тобой Ты неправильно так делаешь Неправильно, это, неправильно Ты должен вот так вот делать Ты не должен Удобство создавать А я тебе удобство не должен создавать ну, Почему-то яд золотой А ты заблок, блядь и все нахуй, думаешь, блядь Ебаный рот ну, что я говно, если я просто создавал условия вновь. Ну, Никто же не говорил, твоей что ты команде. Я же сказал, что ты говно если, если уже условия тебя дают, тебя уже, тебе дают, тебя уже назвали говном. Ну, условия-то, да, мог... условия-то у роботяк, правильно? Условия. условия на, какие -то... Если условия... Ну, любую работу это, ты будешь. условия есть? Ну, это унижение. В смысле унижение? Это условие, это не... Работа, а у него реали... Работа, какой а, раб. Вот. Даже сам добровольно идет, можно сказать, на рабство. И есть какие-то определенные условия у людей. ну <соспит> <соспит> <соспит> Поэтому вон, так, он, входит зал, вот входит в этот самый начальник, Черный, он может в подъезде стоять или не нибудь Кто бы царапает блять. Еще хуже. Блять. Слушай, какой-нибудь анекдот расскажи, прикольный. Есть у тебя что-нибудь? Ну я сейчас, знаешь что? Ты уже какая-то блядь фразу блядь Апатия чё там говорить, всем вот блядь. Какая фраза? Апатия ко всем блядь. И чего? И ко всему. Богатые те плохие, богатые те плохие, работуй те. Приезжаешь в восемь, что заходишь, знаешь, кто прийти в восемь роллов А отсюда выходить, блядь, уже нахуй, ебать Отсюда тоже 8 роллов, прям отсюда надо выходить Ну, правила такие, да? Блядь, ебать Вот, правильно, блядь, Сейчас тебе время, все, вот, блядь, правда, блядь Буржу, буржу ебаные, блядь я как-то вот, не уважал так уважать, спросил я его. Не... А начальник? Да. А что ты, так? Это его работа, он начальник. Я, я, я директор директ Чеплый Буар, а Чеплый это МВД спецназ 16 лет. Я директор директ, Чеплый Буар, а он самый 16 лет, Страфу Руслан Белет, такой был. Я с ним что-то... Давай с тобой о том, что я не а я не а вот давай поговорим, Я, я, я, я за, за, за, зато тему, я говорю, вот если человек боится, если человек боится того, он, он, он, он, он человек, который не будет уважать. И, если боитесь как если боится, уважать, я говорю. Я говорю, хуешки, Руслан Анатольевич, хуешки всем, хуешки всем, всем, всем людям, вот так вот, если я боюсь человека, то я его уважать никогда не буду. А, он, а почему? А потому что я ему буду, блядь, я его боюсь, уважать не буду, если я его уважаю, то ко мне сердце, я к нему не должен повернуть, а не зобы, во-первых, если я боюсь его, он для меня, блядь, будет последним титером, во флером и все, молодец. Он подумал-подумал, а, а ты прав, он вот, а ты прав, блядь. я говорю, ну вот, боишь, я боюсь человека. я его ненавижу, ненавидеть, например, буду, игнорировать буду, не буду, блядь, там пиздец, на него. я даже, я даже возьми его, за... убью, нахуй, имею право убить, если я его боюсь, вот так подумал, и это тоже правда, не имеешь право убить, если ты его боишься, ну, вот, а я уважаю человека, я говорю, я его не должен бояться, я не должен бояться, я не должен перед ним отсчитываться, там что-то, что-то так-то и уважать, уважать сердцем, душой. Я принимаю его вот таким, как он есть, я уважаю, уважение идет. То, что я принимаю, я как... а если он мне подходит, и мне ультимат предъявляют, условия какие-то ставят, еще какие-то правила мне внушают, то, что я ему должен. А он мне что, не должен, который я боюсь? И тебе нужно зарплату платить вовремя. И так вот опять вот опять вот, вот ты теми словами говоришь которые боятся, боятся они боятся вот, уважать вот, уважение вот, вот, уважение вот деньгами в глаза ширять работы ширять всем ширять вот, вот то, люди только способны ширять упрекать и еще блять как по тебе блять делать такие условия то что ты обязан, я тебе ничего не обязан, а ты мне вот обязан, обязан, обязан, обязан. должен? но ну, я тебе вообще ничего не должен. Это говорит о чем? Это либеральные, блядь, это либерально-фашистские, либерально какие-то взгляды, и несовестные взгляды. Это, ты знаешь, честно говоря, даже глиста, глиста, та благородная глиста будет тем, тот человек, который боятся и тот, который тебе шыряет глаза. И то она, Греста Это больше чести, чем у такого человека Глиста, Которая, блядь Уничтожает внутри человека И то она благороднее, чем этот такой человек, понимаешь? Блядь. блядь, даже говно, блядь, свинаю, блядь и то, и, и то достойнее, чем такой человек И то можно этому говну Память их сделать и на нее молиться, она на такого человека, который зарплаты, зарплаты, зарплаты работы, блядь, это самое тычет пальцы, тычет еще упрекает, блядь. Еще, блядь, тебе говорит то, что я должен ему, блядь, а он не мне должен, О, у, даже говно будет, блядь, золотом, чем этот человек. Вот, вопрос. Я определение... определение Тоже да. обычный работяга, а он начальник А он, же, а он, а он, он хуже говна хуже, хуже детского, хуже старческого поноса Вот что он вопрос Почему? А, а потому что Если полномочия свои не легко завышать быть вообще здесь он, они ходят, ходят с этим телефоном я бы блядь, такие телефоны дал бы нахуй я бы этот сесор вон положу там и начинаю лежать похуй там. дети тебе звонит вот тебе кнопочно чтоб ты в интернете не лазил че нам? ты работал тебе я работу дал че нам значит так как я блядь, там допустим я велею присесть блядь, а он Пошел сидеть так вот, час, два, три, три хочется, походит, ходит. Ой, у меня ножки он говорит, у меня ножки, идет ножки, поду-ка сижу. Все, а он не должен сидеть. Он должен вообще на тоже, блядь, брать, брать начальник. Вот в советское время, Советский Союз, был, блядь, там вот начальник берет, блядь, лом, блядь, и пошел здесь с работником. Начальник ЦСХ. Директ, директора ходили, блядь, лопатами. Деревья сажали, копали, асфальт вылаживали, блядь. Ты блядь, а и всех, бля. Ходят. И, это асфальт блядь. Ходит и еще приемлет его, как говорится, заместитель этого начальника. Ходят. И тебе указывают, как стоять, как, как ходить, как смотреть, как дышать, как плевать, как идти пурить, как пойти не пожрать, как пойти посрать. Вот тебе указывают уже. Это уже, это уже полномочия уже привыч, привычные. Девять дней, конечно. Просто везде такая хуя. У в полномочия. И даже такого полномочия знаешь, хозяин не дал. А, а хуй его знает? Сейчас взять как, хозяин сказать, что он полномочия так и так то блять доводит до самоубийства человека и все нахуй чем вот даже вот как ты говоришь вот ударился там вот ударил эту вот двери хуели да и он за тебя подходит я тебя захватываю промолчи ебать, ебать ее родились штрафы есть да еще еще из этого что сделать хорошо <seja> <imperimento> <harm> Люди будут бояться накопятся, что-то сломать. А так не будет. Боятся, боятся. Вот а именно они полномочия в этом, знаете, пиздец Смотри, как вот человек. А то возьмет какого вот то пурнет его ножом. Вот для тебя вот так вот такого, вот, как и я. Вот так вот, вот мне ножки. Не свободно, хлопку скрыть, блядь, веный по венам пройти, сюда зарезать, человек может. Он целярский нож. Навряд Но ли он. Делать. Да правда что ли? Да перебру, как а? за что хорошо заткнули?